Войны ⁇ это тоже не борьба за ресурс, хотя официально позиционируется, что борьба именно за ресурс. Войны ⁇ это борьба за правообладание обладания этим ресурсом, за право, потенциальное право. Да. Можно выиграть войну сегодня, но право на ресурс, как бы выиграть право на ресурс, но сам этот ресурс получить через много-много сотен лет. То есть такие, такие случаи тоже бывали. Войны развиваются тогда, когда начинает противоборствовать силы за право брать ресурс от этого мира, от этой земли, за право. Просто хапнуть ресурс, там, откачать нефть и уйти, это немножко не то. Это не надо развивать войны, это достаточно коммерческих классических мероприятий. Когда развиваются войны, это берется право. Знаете, как ресурс принадлежит земле, земля как женщина. Начинают за женщину борьбу. Не за Взять ее сейчас, а забладать ей всегда. Соответственно, здесь силы именно мужских богов, мужских культов, светоносных культов всегда борются за это право присутствовать своим световым пятном на этом самом месте. Люди лишь участвуют как инструменты в этих самых процессах всего лишь. Да? Если ты точно знаешь, какая за противоборщущими человеческими сторонами стоит сила культовая. И, и, и понимаешь, какие конкретно божества за ними стоят, понятно, какой предмет их интересов и за что именно они борются и к чему это приведет. Потому что культы бытийную массу имеет точно так же разную, как и люди имеют разную бытийную массу. Поэтому можно проанализировать сегодняшние войны с этой точки зрения и понять, кто с кем борется, а заодно увидеть, что они как тысячу лет назад начали бороться, так, собственно говоря, и до сих пор продолжают, ничего не изменилось, потому что противоборствуют это мне правила одни и те же силы, просто с разной степенью. степени. Все равно люди просто исполнители, а воюют там, а все. Всегда. Mm. Просто а, излишнее самомнение людей всегда да, думает, да. что это они сами. Человек более развит на да? сознание, мы растем свое сознание. мы можем сесть под этих воинов каким-то образом? Обязаны. Если, это вообще не ваши игры. Это не ваши игры. Если вы не принадлежите культу, развязывающего его то это вообще не ваши игры. Вы не имеете права даже в них участвовать, даже во имя своих собственных богов. Потому что в противном случае, если вы пожертвуете собой ради чужой идеи, вы пожертвуете частью их сознания ради чужой идеи. А это значит, что они очень сильно пострадают. Сколько такого было? Почему боги теряют свою силу? Потому что мы жертвуем не во имя того бога.